Привет, дорогие друзья! Меня зовут Игорь Мерлин. И в этом видео я решил ответить на многочисленные вопросы. Вопросы задают такие. Что мне делать? Ко мне почему-то не идут деньги. И карму чистили, и все, там порядок наводились, дорогие, а деньги не идут. Так вот, дорогие друзья, есть определенные законы, которые действуют на деньги, чтобы они притягивались. Вы, наверное, не раз слышали или сами этим занимались когда-то, когда были на охоте или видели в кино, как происходит процесс, вот, например, как уток приманивают. У охотника есть специальный свисток, он в него дует, и э, он издает звук кряканье утки, и этот звук притягивает уток. Нормально. Знаете, манок он называется, ну и на других зверей тоже и птиц. Вот то же самое необходимо сделать и людям, которые хотят получить свою жизнь, денежный поток. Я вас приглашаю на мой двухдневный мастер-класс, где мы все-все-все про порчи, про сглазы, все разберем, сделаем диагностику, сделаем большие практики и так далее. Под этим видео есть ссылочка, переходите. И такой предмет называется талисман. Талисманы, вы, наверное, слышали, что такое талисманы. Да? Талисманы – это некие предметы, которые притягивают нечто. Кому-то они притягивают удачу, кому-то счастье, кому-то деньги. Очень часто так бывает, что деньги начинают притягиваться сразу, как только у человека появляется некий талисман. И про талисманы сегодня мы с вами и поговорим, я вам расскажу подробно, что такое талисман и как он работает? Талисман создает определенные вибрационные поля в пространстве, которые денежный поток улавливает и притягивается. Вы, наверное, знаете, ну, например, вот, знаете все присмыкающиеся там змея, да? Как она видит свою добычу? Она чувствует инфракрасное излучение. И если инфракрасного излучения нет, то она добычу не ловит, она становится остается голодной и вот то же самое когда мы хотим привлечь к себе деньги мы что делаем мы включаем все что мы можем для того чтобы деньги денежный поток нас увидел нас заметил для того чтобы он к нам приблизился и пришел в нашу жизнь и я вам скажу что для этой цели очень хорошо подходят талисманы что такое талисман я уже говорил, что это определенные предметы, но чтобы талисман начал работать, для этого необходимо совершить некоторые действия. Сейчас я вам расскажу, потому что не все понимают, как работает талисман, и не все знают, для чего вообще нужно его там заряжать или что-то с ним делать. Так вот, дорогие друзья, талисман, он на определенное действие или на определенную ситуацию настраивается, как музыкальный инструмент. Если его не настроить, то он работать не будет. Но еще, дорогие друзья, необходимо знать, как, на какую ситуацию, какой инструмент, какой формы, какого цвета, из чего он сделан и как его настраивать, нужно это все знать. Если этого не сделать, то будет, ну знаете, как медведь может не услышать, как пищит комар. Да, а мы можем не услышать, как говорят между собой дельфины. Но если мы настроены на эти волны, то мы это чувствуем. Вот то же самое и с денежным потоком. Необходимо талисман обязательно настроить на денежный поток. Сначала выбирается предмет. Мы знаем, например, что вот мы хотим привлечь деньги. И выбирается предмет, который мы будем заряжать и с которым мы будем работать. Этот предмет может быть... Не буду называть. Пусть это будет предмет. Мы выбрали предмет. Причем не каждый предмет притягивает деньги, а только определенные. Понимаете, да? И после этого данный предмет нужно каким-то образом настроить. Первое, что нужно сделать, это нужно его наполнить силой. Есть определенные практики, есть определенные ритуалы, которые наполняют предмет силой, дают ему силу. И вот вы наполнили, и он полон силы. Полон силы. И как только мы его наполнили, у него есть сила, теперь ему надо придать что? Теперь надо придать ему, сделать ему мозги. Что называется. Но другими словами, нужно его настроить, провести тонкие настройки и подключить, в энергоинформационное поле, чтобы он определенными своими связями притягивал именно к вам деньги, а не к вашему соседу, например, да, или не мимо. Для этого существуют свои ритуалы, и эти ритуалы выполняются не только в определенных местах, но также в определенное время, чтобы правильно подключить к мощному нашему всеобъемлющему энергоинформационному полю. Но, ну, друзья мои, это еще не все. Необходимо этот талисман подключить к определенным эгрегорам. И также необходимо этот талисман э, вот, защитить от тех деструктивных сил, которые не хотят, чтобы к вам притягивались деньги. То есть надо поставить некоторые защиты. Их бывает несколько, до семи и более. На этом все, дорогие друзья. С вами был Игорь Мерлин. Да, поставьте лайк, если вы не поставили под этим видео. И обязательно подпишитесь на мой канал. Пока-пока. Запишись на бесплатный мастер-класс. Как избавить от порчи и проклятия себя и других. Ссылка под этим видео.